за каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время. Видели, а? Я так не радовался с тех пор, как заехал по в Спарев. <мес> <мес> за каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время <мес> это был <новый. мес> Да-да, чёрт возьми! Волк! Бегай на меня! Понесла! Она вечно ухватит. Садовария, я же лучше тебя. Надо как-нибудь еще...